Всем привет! Мы запускаем специальное предложение на мини-погрузчик ТР-270Б до 31 июня. Пентравлическая линия с высоким потоком до 116 литров в минуту для подключения практически любого оборудования. На мини-погрузчик установлен двигатель F5, мощностью 75 сил и объем 3,2 литра. Система запуска в холодном климате с подогревом блок цилиндров. Сиденья у нас на мини-погрузчик с виниловым покрытием, их них не и эмоции. Система очистки и кондиционирования в кабине.